Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать. Сегодня мы поговорим с вами, закончим первый текст и поговорим ну, некоторые ответы на вопросы, да, которые писали в чате. Напомню вам первый текст. Дритарашт спросил о Санжая, что стали делать мы сыновья, и Панду, когда горя желанием вступить в бой, собрались вместе по на поле Курукшетра. Что, собственно, за Курукшатры? Мы уже все разобрали, кроме Курукшатры. Нам нужно понять, что это такое. Значит, говорится, что э, история Курукшатры возникновение была такая. Один из десяти аватар, и описанный в ведах, 10 главных аватар бога, когда он приходит в этот мир. И одна из десяти аватаров это Парушрама, такой очень сильный, с топором дяденька, который пришел в этот мир, чтобы восстановить определенную справедливость, потому что на стыке два Пара и Трета-юги это большие эпохи, на стыке двух больших эпох. Сейчас мы живем в Кали-югу, которая уже как бы последняя. Всего эпох 4. Это Сати-юга, два Пара-юга, Трета-юга и, и Кали-юга. И вот мы живем в четвертую эпоху век деградации. Но между два Пара-юга и Трета-юга это очень большие такие Два пара-юга длится 800 тысяч лет, а третая юга длится, точнее, два пара -юга длится, там, что-то миллион двести, два пара-юга, миллион двести Трэта-юга 800 тысяч лет, а Кали-юга 400 тысяч лет, да, это примерные цифры. Вот, так вот, между два пара-юга и третой югой этот Парашурам, который был сыном Джамадагни, одного из великих мудрецов, он 21 раз уничтожил э, всех кшатриев. В кшатри это войны. Почему? Потому что в то время кшатри они нарушили вот это вот проявление уважения к браманам, потому что браманы это мудрецы, которые давали всем знания для того, чтобы в мире не было хаоса. Так вот кшатри начали пренебрегать советами браманов и решили сами решать, как нужно в этом мире устраивается и пришел пару он 21 раз всех уничтожил и так как это поколение за поколением уничтожал кшатриев то говорите что именно в этом, на этом поле на поле курукшетра позже его начали называть курукшетра тогда э в этой области образовалось 5 озер из крови вот этих кшатриев этих поколений кшатриев и этот э эта область стала известна как Самантха-панчака Самантха-панчака значит кровь, панча-панча значит 5, То есть пять озор, пять озор крови Ну или что-то так переводится То есть я не буду погружаться в тонкости санскрита Смысл понятен И вот предки Парашурамы Они были довольны его подношением крови Потому что он как бы восстанавливал какую-то справедливость Но для того, чтобы остановить это массовое убийство этот ужасное кровопролитие они попросили его прекратить и сказали что ты можешь спросить у нас да, любое желание можем исполнить парашурама он попросил избавить его от времени от этого греха к шатре в который он совершил и также чтобы эта область пяти озер стала святым местом поэтому небожители они согласились исполнить эти желания и позже это начало называться Курукшетра. Почему именно Курукшетра? Название Курукшетра, оно возникает после следующих событий. Значит, был царь Куру. Очень важный момент, что царь Куру, он был непростой человек. То есть было две династии. Две династии, они по-разному назывались. Она называлась Бхараты, другая называлась Трицу. И вот они, в общем, между собой враждовали, можно сказать, такие племена. И бараты они одержали верх на Тридцу и завладели всеми землями. И вот после этого столицей баратов стал город Хастинапур, который сейчас вот современный дали в Индии. Это Хастинапур тогда был. И после смены семи поколений, семь поколений прошло, правитель, правитель баратов влюбился в девушку, в общем, и женился. Девушки из вот этого племени, с которым они всем поколений перед этим э, враждовали. Трицу, да? И вот из этого как бы соединились род Трицу и род Барат, и образовалась одна очень большая такая как бы, соединение этих династий произошло. И от этого союза родился царь Куру, который стал основателем э, рода Куру, вот этой вот э, Кауравы и Пандавы, о которых мы с вами говорили предыдущих выпусках. И этот царь Куру однажды он пришел, он выбрал себе поле какое-то и начал его пахтать, ну, то есть вспахивать. Да? То есть он взял плуг и собственноручно с этим плугом ходил по этому полю, вспахивал его. И это он очень долго делал, поэтому... Царь Небес, Индра, он пришел, он заинтересовался, что же такое, что царь там делает. Он пришел к нему и говорит, что ты тут делаешь, зачем? Он говорит, я вспахиваю его для того, чтобы это место стало святым. И люди, умирающие в этом месте, очищались от всех грехов и достигали небес, то есть царских планет. Но <coughs> вообще, как достичь райских планет, в ведах описывается, что нужно совершать жертвоприношение. Да, жертвоприношения, огненные жертвоприношения во имя богов, бог, полубогов, конкретно: Индры, там, Сурьи, вот эти всех планет и так далее. И, э -э Индра, естественно, так как он царь небес, он сначала посмеялся и ушел, а потом он видит, что вот Кур он продолжает, продолжает, продолжает это делать очень долго, и Индра несколько раз приходил и смеялся над ним, а потом увидел, что этот царь очень настойчив, и полубоги не встревожились, что вот сейчас как бы там можно будет умирать и достигать райских планет, и нужно будет совершать жертвоприношения полубогам, а полубоги они за счет этих жертвоприношений существуют собственно, ну, то есть у них знаете, как их зарплата. У нас зарплата, мы там на работе что-то делаем, и нам зарплата приходит в виде денег, а у них, к ним приходит благочестие за счет того, что люди совершают жертвоприношение во имя этих богов. Так вот описывается в Ведах. И поэтому Царь Небес, Индра, он встревожился, он запаниковал, что вот действительно такое будет, что здесь можно будет умирать и ничего не делать во имя полубогов, и, естественно, их вот это вот... Благочестие, которое не получает этих жертвоприношений, оно исчезнет, поэтому э, все полубоги попросили Уиндер, чтобы он пошел к царю и сделал что-нибудь, чтобы царь прекратил это. И он пришел к царю и говорит, я выполню любое твое желание, прекрати это все. Я обещаю, что люди, которые умрут в этом месте в результате поста, э, в результате поста это первый критерий, Полностью контролирующие свои чувства, это второй критерий. Пятому на Курукшатре для того, чтобы достичь небес, нужно поститься и полностью контролировать свои чувства. Вот, тогда можно достичь небес. А есть это Курукшатр, собственно, можно туда поехать, это место полностью. Сейчас оно существует. А также люди, которые погибнут здесь в ходе битвы или войны, достигнут уже небес. И царь, собственно, остановил эту паху, то есть согласился, что окей, пускай будет так. И поэтому потом, когда уже была война на Курукшетре, они выбрали именно это поле для сражений, потому что там они могли... Все, кто умерли в этой войне, они все достигли высших планет. Вот такая вот история интересная, поэтому это поле оно называлось полем-священным местом. Ну и также описывается, что это поле для совершения жертвоприношений, тоже они как бы достигают очень высокого результата, как люди, которые достигли, совершают нам же это прошение. В общем, царь своей аскезой очистил очень сильно карму этого поля, и поэтому оно считается таким вот святым местом паломничества. Вот, собственно, на этом заканчивается первый текст, и мы с вами завтра перейдем ко второму, но сейчас я вам отвечу на несколько вопросов. Вот. я недавно написал о том, что интересные факты о слепоте Дритараштри, и было несколько вопросов. Павел пишет, как быть со свободой воли выбора? То есть у каждого есть свобода воли и выбора. Но ну, так это было в контексте того, что здесь я написал, что, э, что предопределено было как бы погибнуть в этой войне именно э, тем, кто был на стороне Дуриотханы, да? то это говорит о том, что ну уже какая-то предопределенность да, То есть уже нет свободы выбора Но На самом деле свобода выбора есть, То есть Директор там мог бы сказать Что я не буду участвовать в этой войне да? Или запретить эту войну То есть отказаться от участия в этой войне Так или иначе Поэтому выбор, свобода выбора у нас остается Понятно, что исход какого-то глобального действия Как войны, он предопределен Свыше в соответствии с законами кармы Но есть личности которые могут принять участие в этой войне, а ну, есть личности, которые готовы, могут отказаться. Да? То есть каждый имеет право выбора в этом плане. Да, с этим не поспоришь. Вопрос про позволять делать неправильные действия своему родственнику. Ага. Тут уточнение вопроса. Можно ли позволять... Так, сейчас тут я отвечу. Вернусь. Так, продолжаем. Тут... Навязчивые продажи, продающие овощи навязчивой силе. Так, а, с этим не поспоришь. Вопрос про позволять делать неправильные действия своему родственнику. Может ли родственник что-то запрещать? Правильно ли это? Одно дело предупредить, другое дело запрещать. Или может, потому что это воля Бога. Однажды просто слышал, что если указывать другим, что делать, с тебя самого начнут спрашивать, как с, с совершаемого. придут жесткий урок и верно ли это. Смотрите, на самом деле мы взаимосвязаны между всеми людьми очень сильно кармой. Говорится по законам кармы, что если вы, допустим, у вас плохое настроение, и вы пришли там в какое-то общество и своим плохим настроением испортили другим настроением, а потом эти испортили еще кому-то настроение, а те еще кому-то, и таким образом как бы началась цепочка с вас, то вы становитесь причиной, недовольства или даже каких-то плохих действий огромного количества людей. Да, вот Человек на работе уволили, он такой злой пришел домой, напился, там, убил кого-то. И вот тот, тот, кто уволил, он будет причиной этого убийства то есть по законам Кармы. Поэтому мы однозначно связаны между всеми. Но суть в том, что мы связаны с родственниками, кармическими музами. И мы обязаны, это как бы наш долг помогать им и когда родственник ну когда вы даете совет какой-то, когда вас не просят ваш совет никому 300 лет не нужен и они не будут его использовать ваш совет, то в таком совете смысла нет, но когда вы даете совет, когда человек вот хочет получить этот совет, он действительно ну, ему нужна помощь да, то это вот совет как бы стоящий, да, который будет давать результат, но говорится, что если люди не хотят принимать советы, но вы хотите помочь, потому что это ваши родственники, то вам нужно молиться за такого человека. И молитва за этого человека она самый лучший способ. Так, как быть, учить и наставлять или не вмешиваться? Сложно как-то взвешивать нам. Да вы можете пытаться вмешаться на да, можете пытаться как-то помочь но только в том случае если люди готовы принимать а, ваши вот эту помощь если люди не могут принимать вашу помощь в этом смысла нет вы пробуете да если видите что от, от отклика нету то вы не влазите в этом дальше то есть навязывать себя нет смысла если это собственный ребенок есть